монархи, генсеки, президенты, стояли перед выбором, заставить людей следовать своей воле или дать волю им. Тех, кто пытался поделиться властью, было немного. Еще меньше тех, кому эта попытка удалась. В Великом Новгороде вечер было настолько сильным, что само выбирал себя князя и заключал с ним договор, который в любой момент мог быть разорван. Так вечер дважды изгоняла Александра Невского за то, что он вопреки договору посягал на городские вольности чист, говорили ему, следуя ритуалу новгородцев, и указывали на городские ворота. Даже татаро-монгольское нашествие не привело к уничтожению вечернего демократии. Только через два века, на закате эпохи Золотой Орды, Иван Третий сумел заставить новгородцев отказаться от самостоятельности. Москва силой, деньгами и дипломатией объединила разродину русской земли. На смену древнерусской демократии пришел княжеский деспотизм, и его единомышленников. Разумнее не давить подданных а договариваться превращаясь в союзников, убеждали реформаторы Ивана. Царь взрослел и входил во о нашей власти. Делиться ей он ни с кем не хотел. стала «Гражданская война», которая получила название «Смерть». Война всех против всех. За Петр Первый стал первым из русских царей, кому удалось провести модернизацию не меняя сути режима. Он попытался с силой утвердить европейские ценности, но не встретил энтузиазма подлинных. заплатить любую цену. А кнопку по его убеждению, стоило любых жертв. Россия в Европу вписаться так и не смогла. 1762. -й. Просвещенный монарх может изменить страну только опираясь, если просвещенный правящий класс, а не подавляет его, заявляла Екатерина II. Это она заменила подпись раб в официальных документах на слово подданный. Однако было недостаточно, чтобы изменить старый порядок. Пытаясь реформировать страну, императрица так и не рискнула отобрать право владеть другими людьми. Очередная попытка коренным образом изменить страну связана с внуком Екатерины Александром Первым. Вступив на престол, Александр собрал близких друзей в негласный комитет и поручил им разработку нового курса. Главным в этом кругу был Михаил Спиранский. С его именем связаны все реформаторские идеи Александра Первого. При Александре была разработана первая российская конституция, провозглашавшая правовое государство и разделение властей, а также свободу слова, вероисповедания и равенство всех перед законом. Предложите ее обществу. Царь так не рисует. декабристов, с которого началось царствование очередного монарха Николая I, стало точкой отсчета для эпохи политического застоя. Очередной император сделал выбор в пользу неограниченного самодержавия и следовал ему до самой смерти. Абсолютная власть оставалась абсолютной ценностью. Финалом царствования Николая I стало унизительное поражение в Крымской войне и жестокий кризис. 1855 Такой страну досталась. II, и он предпринял новую попытку превратить русское самодержавие в европейский политический режим. Он ввел свой присяжных и земское самоуправление, отменил, наконец, крепостное право, и прошел в историю как освободитель. К концу жизни Александр резко сбавил там реформ. Точку в биографии царя освободителя поставили террористы-народовольцы. Позже историки скажут, Александр II погиб не за реформу, а за причины от них. В начале XX века Николай II предпринял еще одну попытку радикальных перемен в стране. Его опоры стали Сергей Виктор и Петр Сталок. В 1906 году Россия приняла Конституцию европейского образца. Страна пережила мощный экономический подъем. Впервые в ее истории реформы привели к реальному улучшению жизни граждан. Подъем был стремительным, но недолгим. Его оборвала Первая мировая. 17 Острый политический кризис в основной войной заставил Николая II отречься от престола. Через полгода власть в стране взял Владимир Ленин и большевики. Началась гражданская война. Российская империя превратилась в СССР. Новые лидеры пообещали измученной стране светлое и справедливое будущее, однако насилие стало главным политическим инструментом постреволюционного режима. Сталин поставил уничтожение людей на поток. Всего за годы репрессий страна потеряла от 10 до 20 миллионов человек. Так много, что до сих пор никто не знает точной цифры. Несмотря на жестокие репрессии, люди поверили в лозунги большевиков о радости и братстве. Скорую победу коммунизма во всем мире. Эта эпоха вошла в историю страны невиданным трудовым подъемом, не прогрессом. И победили, заплатив за мир такую цену, которую за победу в войне никто никогда не платил. Они вернулись домой победителями, но репрессии продолжались вплоть до смерти Сталина. Многие тысячи фронтовиков, которые оказались в плену, получили вместо наград сталинские мэри. С именем Никиты Хрущева связана эпоха, которая вошла в историю как политик. Хрущев не был борцом с режимом, но именно он остановил массовое насилие над людьми. Но в Сталинской системе, он был не в состоянии превратить оттепель в реальное обновление страны. В 1964 году его отстранили от власти, она перешла к Леониду Брежневу. Страна вступила в эпоху засторга. Вращение в цивилизованный мир страна получила более чем через 20 лет, когда к власти пришел новый партийный лидер Михаил Горбачев. Его усилиями рухнула Берлинская стена, был поднят железный занавес. С именем Горбачева связана еще одна попытка вернуть страну на цивилизованный путь развития. Эта попытка была названа перестройкой. Однако выяснилось, что система не поддается реформированию. Ее нельзя перестроить, можно только сломать. В стране требовался лидер другого типа. Им стал президент России Борис Ельцин, который рискнул опереться на личную власть, а на самостоятельный выбор граждан. Так началась история новой, свободной России.